Если к качеству магазинных сладостей у вас есть претензии, рекомендую заменить их натуральными и полезными лакомствами, сделанными своими руками, один из таких несложных вариантов перед вами. Хочу предложить вам воспроизвести на собственной кухне эту несложную идею, как приготовить домашний мармелад из айвы, его можно подавать к столу с печеньем, шоколадом, сыром, просто к чаю, для деток и взрослых, это отличный десерт. Первый этап можно сделать вечером, чтобы с утра сразу отправить на плиту. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. 1. Айву вымойте и очистите, нарежьте небольшими кубиками, выложите в кастрюлю с толстым дном. 2. Засыпьте сахаром и оставьте на 4-5 часов, чтобы образовался сок. После отправьте на огонь, как только сироп закипит, уберите огонь до минимума. Накройте крышкой и томите около часа айбу до мягкости. 4. Готовую айбу измельчите блендером в пюре. Подписывайтесь и ставьте лайки. 5. Переложите в удобную форму, немного остудите и уберите в холодильник до застывания. После аккуратно нарежьте кусочками и подавайте к столу. Приятного аппетита! Подписка на канал гарантия свежих вкусных рецептов. А теперь ингредиенты: айва 1,5 килограмма. сахар 4-5 стакана, количество порций 6,8. Если вам нравится мое видео и вы хотите отблагодарить меня, то ставьте палец вверх, если нет, то то палец вниз. Приятного аппетита, приходите еще.